Вот, вот есть ручный фокус. Сейчас еще ближе. Вот. Вот. Смотрите. Вот этот лапка, который бегает, да? Вот, видите? Она бывает, короче, маслом не смазать, потому что на масло припадает пыль. И потом вот этот вот вот вот этот вот штучка, видите, который бегает, там пружинка на ней дает. Вот, на ней пружинка дает, видите? Она так раз, раз, видите, там зубцы. Сейчас попробую настроить. Вот фокус. Вот, видите, она, короче, получается, не бегает вот эта штучка. Так, вот смотрите, вот эта вот штучка, вот, видите, она бегает. Здесь вот эта вот пружинка. Вот. Сейчас резкость найду вот эта вот пружинка вот на этой штучке она толкает для того что когда масло ено тут засмаливается да она не не не возвращение не бегает в общем и в этой маленькие шестеренки не попадает вот видите там есть маленькие шестереночки вот и она, получается, не западает в эти шестеренки, видите, я сейчас нажимаю, вот. Она стоит на месте, вот, раз, и смотрите, она на следующий раз и переключилась, видите. Вот. И то есть здесь надо просто промыть. Вот, видите, она бегает, вот. Вот, раз. Вот в одну, в одну эту зашло, видите. В одну ступеньку, вот, вторую третью видите вот вот сейчас нажимаю вот и четвертую вот вот, вот эта штучка ее надо просто промыть вот, вот этот механизм вот этот вот лапку она не бегает и второй случай который произошел вот недавно со мной да так вот попробую резко сейчас настроить вот этот чехол у него дюралевая изоляция была, ну тут такая как бы вставка она выработалась, сам тросик просто залез сюда поняли, да? вот этот вот тут металлический, я кстати взял чехол от тормозов, он шире, он упруже и у вас переключает передачи стабильно не через одну, потому что у вас че через одну переключает, потому что у вас тросик как гармошка сжимается, за тем, что чтобы натягивать механизм, у вас тросик, у вас чехол сжимается, и чтобы меньше было от этого сжатия, разжатия в виде гармошки, да, чехол лучше от тормозов ставить. В общем, я оставил от тормозов, здесь металлическая обоймочка, она плотно села сюда, и нормально. То есть вы поняли, вторая причина, да, вырабатывается вот эта обойма алюминиевая иногда бывает ее без ней ставят, обрезает и он вырабатывается механизм короче, вот этот вот, как бы штопор тут, и он прям залазит вы когда переключаете да, у меня было такое, хотел показать вы когда вот так натягиваете, переключаете то у вас чехол залазит вот прям сюда, сквозь вот это отверстие пролазит и прям вот сюда заходит чехол и вы натягиваете трос вместе с чехлом, то есть чехол заходит и не натягивает вот этот вот трос, поняли, да? Вот. Я вот все наглядно решил вот показать, чтобы было видно вам. Вот так вот. Все. Надеюсь, вы, короче, поняли. Эта лапка, она как бы цепляющая, да, такой цепляющий такой, как бы что ли не крючочек, а такая как бы зубец вот этот цепляющий он вот так вот не бегает понимаете да он не бегает вот этот вот и в цепление не зацепляет э, вот этот вот зубец да он в следующий в следующую короче зубец не попадает он из-за того что масло у меня там было масло попав, в солидоле был пыль и это все закоксовалось, стала такая твердая масса. И вот этот зубец не бегал туда-сюда. И в зацепление, в каждую шестерню, в каждый зубец не заходил. понял? Он стоял вот так вот и все. Я ее промыл, она стала бегать, вот, это вот этот зуб И стал в каждое зацепление заходить. Ну и второе я вам объяснил. Да? Чехол, вот трос, вот у вас трос, вот у вас трос, вот у вас чехол. И чехол вместе в монетку, прям в переключатель этот заходил вместе, чехол вместе с тросом. В общем, кому помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии, и всем пока. Все, Добрый прогноз